А сейчас я расскажу вам, друзья, как у Блюдски работает у нас бюрократия, вообще, где бы только э, она не встречалась. Вот смотрите, э, совсем недавно я приобрел э, дрон, и, как это положено, я решил его зарегистрировать в Росавиации. Скачал все формы, которые необходимы, которые уже заполнены как образец, и заполнил ровно по такому же признаку, ну и по такой же форме. отослал. Все замечательно, жду, что получу а, с разрешения и номер. получаю, значит, отказ, вот. ну и слава Богу, что я его получил, потому что дрон я ухайдакал уже, уже за это время на Домбае, в чертовой мельнице, есть такой-то водопад там, ну и как бы фиг с ним, я уже купил все другой, вот, но суть в том, что приходит отказ мне, и вот в этом конечно, вся суть. Отказ сделан по такому формальному признаку, что у меня неправильно заполнено заявление, то есть анкета неправильно заполнена. А что же неправильно? Стоит галочка и ссылается на то, что в одной из граф у меня не заполнено место рождения. Вот на самом деле там есть две графы, в которых определено место рождения. Одна графа называется «Дата и месторождение», а второе называется так «Место проживания и регистрации» дата и, и место рождения вот. во второй я все заполнил где я живу место регистрации потом ну то есть паспортные данные вот эти все и, и потом дальше дата рождения и место рождения а в том автография где дата и место рождения я просто написал дату рождения все причем я заполнил именно так как люди уже получили разрешение то есть они заполняли именно таким образом я видел, что там стоит еще и с места рождения, но никто этого не заполнял, и все было нормально. Вот на этом, по этому поводу я получаю значит, отказ. И вот у меня есть несколько суждений по этому поводу. Первое. Ну, во-первых, ладно, я зацеплюсь каким-то формальным вещам, которые, может быть, ну, если надо, так надо, кто-то скажет. Но, но, тем не менее, вот, друзья, во-первых, нахера вообще вам моя дата рождения? Вот, фу, не, не дата рождения, а место рождения. Если я там, понесу гражданскую какую-нибудь ответственность, мой дрон там, там упадет там, куда-нибудь, куда не надо, или я буду летать там, где не надо, его там ну, та, опустят, чтобы найти меня. У меня есть паспортные данные, место проживания и место регистрации. Как э, поможет место моего рождения? Вы что, будете блин, искать меня по месту рождения, что ли? Где я вообще никогда не был там, со времен рождения своего? Вот это мне вообще непонятно. вчера но ну, надо. Ну ладно, пусть. Надо оно вам. Ладно, хорошо. Я его заполнил там, где э, есть для него написано с места. Не в двух местах заполнил, а в одном. Что не так? Вы что, читать не умеете, что ли? Тупенькие, что ли, совсем? Понимаете, какая вещь? Вот я все мерю э, по э, медицине. Я врач и все время требования, предъявляемые э, от разных людей к медикам, они очень высокие, потому что никто не хочет, чтобы их там соперировали на четверочку, например, вырезали аппендицит на твердую четверку, например. Кто этого захочет? Никто не захочет. От медика все хотят работы на пять или на пять с там, плюсом даже. Но свою работу почему-то они выполняют таким образом не хотят. Вот представьте на минуточку процедуру, что эта тетенька, которая мне там отказ есть, влупила, должна была бы заполнить в медицине, ну, в медицинском учреждении перед операцией какую-то форму. Ей это нужно сделать срочно, потому что дрон его тоже надо регистрировать в течение 10 дней после покупки. Иначе там просто проблемы возникнут. Вот. А, так вот, ну, это не любого, а свыше, по-моему, сколько там, 500 грамм? Или 2, свыше 250 грамм? Вот сейчас вот так отложу. Вот. У меня было выше 250 вот, прикиньте, вот тетеньке надо было заполнить, и все. Она посылает куда-то, в какую-то больницу из региона, в Москву. И там ей по формальному признаку, что у нее не в двух местах, где надо, в анкете, а в одном месте только заполнено. Дата рождения или какая-нибудь другая вещь, или, или тем более место рождения. Прикиньте, там вот отказали человеку в медицинских услугах, потому что у него неправильно указано место рождения. Это на пирас очень сильно повлиять может, конечно, понимаете, если он в другом месте родился, там аппендицита по-другому вырезать будут. Или на клапанах сердца совсем по-другому будет операция производиться. Ну ладно, написал он в одном месте это, а в другом не написал. Ему сделали там отказ. Я уверен, что говном будет брызгать между зубами эта тетенька, что вы что читать не умеете, тут, понимаете, вот, человеку нужна срочная операция и все такое прочее, а вы вот по такому признаку там сделали отказ. Вот так вот это будет выглядеть. Ведь так это будет выглядеть. Вы бы тоже возмутились бы, если по такому признаку вам сделали отказ. Так вот, почему-то от врачей вы требуете, чтобы они вошли в положение, нашли, где вы написали, это место рождения? Кто-то скажет, ну вот это же медицина. Не, друзья мои, разницы на самом деле никакой. Каждый на своем месте должен делать работу идеально, думая о других людях. Если вы хотите, чтобы по этому Канта вам было то же самое. Как вы потом смеете требовать от врачей? Каких-то, не знаю, там исполнения всего самого лучшего, чтобы у вас все было забитым. Если вы сами ни хера не выполняете правильно свою работу. Вот я очень желаю этим людям, которые поступают таким образом, чтобы у них большие проблемы возникли. Кто-то мне скажет, что там из космоса вернется. Друзья мои, не вернется ничего из космоса. Потому что я от него требую не требую, а просто прошу справедливости. Я считаю, что придурки должны по жизни сам страдать и должны быть сам не наказаны. Да, вот такой я злой, ну а что поделаешь, да, э, христианская мораль э, не, неправильно, мне кажется, толкуется большинством людей. Христианская мораль, она именно и заключается в императиве, в Кантовском. Понимаете, не делай другому тому, чего не хочешь сам себе. Вот тетенька сделала, подказ вот на ровном месте, просто так. Ну, значит, она и должна получить такой же там отказ э, в, в, в другом месте. А здесь, понимаете, это не титруется. То есть отказ в чем бы ни был, отказ в жизни или отказ в услуге, это одно и то же, друзья мои. Или отказ какой-то мелочи. Понимаете, по форме это отказ, это наплевательское отношение к другому человеку. Просто в одном случае оно завлечет смерть, а в другом случае оно влечет, может быть, и ничего. Ну, просто там трату нервов, времени, штрафы или еще чего-то. Понимаете? Но суть одна, люди должны отвечать за свои поступки одинаково. Понимаете, какие бы они ни были. Вот так Ой. Вы, конечно, поспорьте со мной. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Потому что абсолютное большинство тех, кто смотрит этот ролик, в медицине не работают. И поэтому они скажут, ты не равняй хрен с пальцем. Сам Сравнил тоже. Сравнил, друзья мои? Сравнил. А с чем мне сравнивать еще? Потому что от меня всю жизнь, где требуют на высшем уровне работы. Но с тем, с кем приходится работать мне, практически в моей жизни никто не продемонстрировал свою работу на высшем уровне. Ни в одной сфере. Ни в одной. И все эти люди, когда я им говорил, слушай, дружбан, а представь гипотетическую сам ситуацию, что ты мне машину починил, вот, вот мне, мне не нравится, как ты починил мне вот то-то-то. Ты-то сам видишь, что это не то не то Да ничего, нормально, походит еще. Я, скажу, я говорю, вот, вот представь гипотетически, что ты ко мне приходишь, а я предположим, сосудистый хирург или сердечно-сосудистый хирург. Я сделал операцию тебе на сердце. Ну, на троечку. На твердую тройку. Удовлетворительно. И ты говоришь, да блин, ну ведь, ведь плохо же. А я скажу, да ничего, походит еще. Хуль. Нормально все. Вот так вот. Думаю, что никто не согласится. Друзья, выполняйте свою работу на рабочем месте так, как это положено. Входите в положение других людей. Не будьте сволочами. Салют.